Добрый день, дорогие наши гости и подписчики канала Сочи ЮДВ. Рад вас приветствовать. С вами снова Вячеслав и сегодня я хочу вам показать вот такие уникальные домики на территории Ручей Видный. Один из элитных, элитных таких мест, одно из элитных мест. Здесь дома у нас очень шикарные, сразу покажу почему дома находятся на высоте от 100 метров над уровнем моря и поэтому с скажу домов открывается вот такая территория дома на ручей видном я думаю те кто интересуется домами знают что здесь цены от 150 и выше потому что это у нас элитный район там где уже готовые если вы увидите уже и туи выстроены, вот, бассейны такие вот дома 130 миллионов плюсом я сейчас вам хочу показать уникальные дома по очень хорошей и, так как сейчас модно говорить, сладкой цене, до 40 миллионов мы можем здесь взять вот такой дом. Сейчас я нахожусь на территории эксплуатируемой кровли, с которой мы можем лицезреть вот как раз полностью и морскую панораму вот, вот в таком прям максимальном виде разрешения, там у нас Сириус, Фишт, если видите, плюс мы видим и заснеженные горы, сейчас чуть вот это потеплеет и здесь все будет еще и в зелени, расцветет вот у нас вот-вот весна на носу, буквально один-два дня, и вот такая у нас открытая территория для тех, кто любит виды шикарные, просто вот жить с прекрасным видом, то это как раз для вас здесь у вас никто не перекроет все виды у вас всегда останутся перед вами поэтому спокойно можно приобретать не боясь что а, кто-то перед вами что-то построит вот. это у нас эксплуатируемая кровля еще раз здесь вся гидроизоляция сделана сделано вот она отводы для воды здесь у нас теневая зона а, в... О, я думал меня закрыли Давайте спустимся дома. Ребенок уже готов. Дома. Осталось какие-то штрихи а, для тех, кто будет сюда въезжать. Вот. Перилы, если кому какие нужно. Можно также а, договориться с застройщиком под перила. Он может свои сделать в видеоребом. Это у нас вот такая зона спальни. Вот, а, здесь у нас стена ненесущая, ее можно соединить со следующей спальни, если для тех, у кого нужна большая спальня, мы можем со следующей. И будет очень большая светлая спальня. С этой спальней у нас тоже также вид на море, как вы видите. И также. Соседний. Вот такой у нас спальня тоже вид. В каждой комнате у нас находится кондиционер, проведены все коммуникации. Центральные коммуникации, вообще по всему канализация, свет, вода, газ, газ введен до, а уже поставлены а, двухконтурные котлы. О, извините, телефон. А, здесь у нас возможность сделать кабинет, рабочую зону. Ну, можно сделать также спальню, Очень будет правда светлое, поэтому я бы рекомендовал здесь сделать, конечно, какой-то рабочий кабинет. Пожалуйста. Панорамные окна. Очень светлая сторона. Здесь у нас как раз с этой стороны будет восход. И вот с той стороны закат. Поэтому эта часть будет у нас максимально всегда светлая. Вот такой вот большой у нас санузел. Здесь сделаем джакузи и пожалуйста также можем, сидя в джакузи, наблюдать нашего, так сказать, infinity джакузи. И давайте спустимся на первый этаж. На первом этаже у нас естественно кухня-гостиная, такая вот зона кухни. Опять же, это можно оборудовать с застройщиком, можно сделать какую-то свою кухню. Как я вам говорил, газ уже введен. Пожалуйста. Так, это у нас газ. Здесь у нас двухконторный котел. Здесь тоже можно хранить какое-то снаряжение, там, сноуборды, еще что-то, лыжи. Тем, кто занимается грандолыжным спортом. И вот такая гостиная большая с выходом на террасу. Как и самой гостиной вид у нас полностью идет на море, хотя это первый этаж, так и с террасы. И здесь э, некоторые уже, кто приобрел эти дома, э, вот так ставят себе туи, озеленение и живут, к примеру, ну, там, чтобы с соседям друг другу, так сказать, не мешать. Посадили туи и живите, пожалуйста. Если это, ну, как сказать, нету надобности с соседями любите общаться, то, пожалуйста, можно это а, не ставить. Хотя зелень на все бы в любом случае будет выглядеть более эстетично. Бонусом также к этим домам идут а, гаражи на 45 метров. А, здесь общая площадь а, жилая 150 квадратов плюс гараж на 45 квадратов и также плюс э, терраса о, прошу прощения, не терраса, а эксплуатированная кровля а, порядком тоже 45 квадратных метров поэтому здесь общая площадь до 250 метров общая своя территория, как я вам говорил, здесь и коммуникации все центральные общая территория э, получается эксплуатируемая здесь у нас и детские площадки вот, для тех, кто с колясками, здесь есть пандус. Вот такое место под гараж, на две машины спокойно можно сюда выезжать. Общая территория, она получается, заезжайте отсюда. Здесь у вас свой гараж к этому как раз дому. Вот, участки у нас СЕЙЖС. Вот отсюда вход и давайте я вам покажу а, ту а, инфраструктуру которая находится на территории этих домов вот, здесь такая мини спортивная площадка вот, спокойно можно отпускать детей, если у вас к примеру дети, спокойно отпускать можно и до сюда детей, и здесь у них будет своя развлекательная тема отпустили, пожалуйста маленькие дети, ну естественно маленьких просто так отпускать не надо, всегда нужен глаз до да глаз, как говорится у нас вот. Но для того, чтобы просто не сидеть, вот, ребенка поставили, сами сидите, наслаждаетесь, взяли с собой кофе, смотрите за ребенком, ну и в то же время отдыхаете. Также на территории домов есть свой бассейн. Помимо того, что вы можете там джакузи, ванну сделать с видом на море, у нас есть еще и вот такой бассейн. Подогреваемый, освещаемый Вся фильтрация С видом опять же на море Сейчас он закрыт, потому что были ветра Ну и чтобы вся грязь сюда не попадала Все по классике Все в синем бирюзовом цвете И также сидите в бассейне, наблюдаете море можно сидеть загорать вот кто-то уже себе поставил мебель пожалуйста и отдыхают вот принимают солнечные ванны когда у нас хорошая погода как видите везде оборудованы пандусы поэтому даже если э, молодая мама с той же коляской спокойно может подняться вот. также у нас здесь все оборудование под бассейн вот. фильтрация если слышите она вся работает вот. И, ну и по всему периметру, там где уже а, люди а, обживаются, они себе высаживают вот такие туи. Ну и как видите, вот, уже, скажем так, выглядит живенько. А вот у кого-то еще и рыжий кот. Кс -кс -кс. А он наш рыжий, Кс -кс -кс. убежал. Вот. Ну могу показать, какая будет еще мебель. О! Здравствуйте, друзья! Да, тоже. Давайте я вам покажу. Хочу продемонстрировать, какая мебель от застройщика. Если человек захочет, к примеру, себе мебель от застройщика, то вот в таком плане можно себе заказать от застройщика. В принципе, по цене это демократично, недорого. Вот, можно всю сразу технику встроенную себе взять. Тот же самый холодильник, посудомойку, вот, встроенный духовой шкаф, вытяжку, все уже готово. Можно заказать у застройщика Здесь у нас также Двуконтурный котел Полы, забыл вам да, сказать Здесь а полы у нас от, отапливаются От двуконтурного котла Поэтому дома будут теплыми. Плюс еще с учетом того, что здесь у нас Все солнечные ну, стороны Света, здесь еще и помимо этого Будет всегда тепло за счет Нашего южного солнца Ну и опять же Напоследок покажу вам наши виды вот. А что касается инфраструктуры самой, вот помимо того, что мы, ну тут своя территория там детская, еще что-то, здесь у нас есть школа горки, давайте я продемонстрирую, она буквально в 200 метрах отсюда, вот тут у нас будет школа горки, если видите вот эти зеленые здания, вот сейчас к ней делается дорога, отсюда будет прямая дорога, и можно своего ребенка отпускать туда прям в школу. Магазины Также у нас здесь ну, Не то что в шаговой доступности а По-любому здесь нужно будет свое авто вот. Сели на авто Заехали в магазин внизу Внизу все магазины присутствуют это Те же самые магниты, пятерочки Все магниты есть Чуть пониже также у нас присутствует детский сад Поэтому если ребенка нужно а ну Маленький ребенок до детского сада довести, То здесь это все то же самое можно сделать Ну и вся территория у нас находится под видеонаблюдением под видеонаблюдением естественно каждый житель этих домов может подключиться к онлайн камерам и смотреть что творится на территории вот у нас помимо рыжего вот еще один гость да? Кс -кс -кс. Эй. Кс -кс -кс. вот видать уже у кого-то здесь живут ну и опять же повторюсь это у нас элитный район ну как элитный район для коттеджей это у нас территория ручей видного и здесь очень все такие дома дорогие да и вот такие красивые жители ну не бойся вот они тоже хотят вам передать привет да ну давайте киски скажите ставьте лайки подписывайтесь на наш канал а это вам кототерапия. ну что друзья могу сказать как по традиции, да. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и всегда давайте обратную связь в комментариях. Что понравилось, что не понравилось. Звоните к нам в компанию, поможем с выбором недвижимости в городе Сочи. С вами был Вячеслав. До скорой встречи.